у нас есть металл который пришел на воде очень плохой год сам по себе год считается плохим почему потому что металл умирает металл умирает у нас с вами в этом столпе фаза ци восьмерка до да? смерть и, да? и все понимали что будет какая-то проблема с респираторными заболеваниями. Но я думаю, что далеко вообще не все предполагали, что эта проблема будет э, такого масштабного характера. И, друзья, у кого могут быть проблемы со здоровьем в этом году? Мы просто сейчас, мы не падаем в обморок. Мы, это не значит, что обязательно вы должны заболеть или что-то должно случиться. Я все время, когда учу астрологии, рассказываю, что мы видим хорошие признаки в карте и плохие признаки. Сегодня мы смотрим только плохие. Вы сейчас увидите их и так слишком много, нам мы всю карту рассмотреть не можем. Нам сейчас главное рассмотреть, есть ли у вас плохие признаки в карте или нет. Если есть, то какое их количество. Вы видите, и здесь проблемы, и здесь, и здесь. Понятно, что чем больше будете видеть проблем, тем для вас опаснее нынешняя ситуация. Чем меньше проблем, тогда наоборот, начинаем успокаиваться внутренне и понимать, что, ну, во всяком случае, даже если заболеете, либо очень легко пройдет, либо, либо может, вообще не заметите вы, что вы переболели в чат. У кого лошадь стоит погоду, поставьте троечки. То есть у нас происходит столкновение, то есть крыса у нас это так называемый личный разрушитель а почему именно погоду мы с вами смотрим год отвечает за наш характер и за наш за наше здоровье то намного ху, более худшая ситуация если у вас уже стоит лошадь погоду и у вас есть было две крысы и пришла третья крыса например у вас было две крысы в карте или у вас была, например, одна крыса в карте, одна крыса э, пришла по десятилетнему периоду, и одна крыса, мы сейчас не смотрим здесь вот слияние, столкновение, мы пока не берем тут в расчет, да, хорошо, мы просто смотрим как вариант, да, значит, и еще одна пришла по году, что... Как, как э, э, в, в, у нас в астрологии есть такое даже название этому, трое наказывают одного. Это когда вашему столпу, отвечающему за здоровье, вообще не, не дают никакого шанса. То есть, когда три сталкиваются с одним, это к любому относится вот к любому столкновению то тот, который остается вот один, у него шанса выжить нету вообще. В смысле, выжить я сейчас не про человека говорю, я про земную ведь у этой лошади ее три крысы просто сгрызают, ничего не оставляют от лошади. Понятно, что эта ситуация будет более и худ... Итак, для кого еще может быть история, ну, скажем так, достаточно напряженная? для людей воды для каких людей воды если у нас мужчины под знаком Квей, Квей это янская вода то есть у вас в дне для новичков смотрим в дне мы смотрим теперь под днем. если у вас в дне написано у мужчины и инская вода а у женщины написано э, янская вода Почему для этих людей, независимо от карты, что у них где стоит, есть у них лошадь, нет, это уже все не зависит. Это следующий пункт. Независимо от карты, для них э, металл, который умирает у нас в этом году, обозначает их здоровье. Их здоровье мы называем тело. Кто стихия огня? люди стихии огня например я если у вас есть обозначение тела именно обозначение тела в карте если нет вас это не касается тело сейчас все меня внимательно слушают какое тело должно быть значит если вы женщина то вас порождает ну, для а, огонь порождает дерево то есть для женщин иньское дерево да иньское дерево то есть для женщин у как который иньский огонь или мужчина янский огонь его противоположной полярности и там и там мы с вами смотрим дерево в открытых небесных стволах это обязательно услуги для почвы или янской. ваши действия стоят на фазе смерти то есть для этих людей очень большие признаки попасть под карантин, под вынужденный отпуск. Может быть вас, может дома придется сидеть больше, чем другим. Может быть вас, вам, вас быстрее затолкают, не дай бог, в инфекционную больницу без. Может здоровье ваше не коснется. Но какие-то действия или вернее бездействие вам очень сильно грозит в этом году коронавирус сейчас мы говорим про тех людей у которых ослаблен металл в карте в астрологической и для которых принципиально важно постараться не заболеть коронавирусом потому что уже есть показатель того, что меридиан легких больной итак если у вас есть люди со слабым металлом в карте. Какие? Особенно, когда в карте есть изначально столб, несущий слабые фазы. Такие, как, значит, синь на кролике, ген на тигре, ген на крысе или синь на змее. Хоть где, но они должны быть в вашей карте в четырех столпах судьбы. Не было в карте. Но так называемый плохой столб из того, что мы с вами перечислили, пришел в десятилетке. То есть вот эти четыре столпа, которые мы с вами перечислили, ген на крысе или ген на тигре, в смысле янский металл на крысе или на тигре, либо инский металл на кролике или на змея. И он к вам пришел в десятилетке, то это тоже... Это, конечно, лучше, чем, чем если он у вас стоит в столпах судьбы, но это все равно показатель того, что в, эти, в эту десятилетку металл конкретно для вас будет умирать. И плюс пришел дополнительный год с металлом, который умирает. Угу. Столкновение с металлом. Уже есть в карте или пришло по времени? Какое у нас столкновение с металлом? У вас есть петух, например, в карте, и пришел кролик. Или у вас есть обезьяна, пришел тигр. Ну или наоборот. В общем, самое главное, что столкновение. Внутри карты, друзья, смотрится только, если они стоят рядом. Петух с кроликом, обезьяна с тигра. Еще не очень хорошая ситуация, когда обезьяна со змеей. Здесь не столкновение, здесь слияние. Но э, у нас металл, который отвечает за легкие, уходит в воду. Да? То есть у нас был металл, и его забрали. Сейчас больше объясняю для людей, которые чуть понимают. Да? У нас тигр стоит в месяце. Месяц – самый сильный знак. И когда с ним сталкивается, например, обезьяна, которая стоит рядом, то у обезьяны шансов выжить нет. Потому что когда карта рождё, рождена в весной, тигра-весна, весной самый слабый металл, сейчас самое будет действительно страшное эпидемия. Посмотрите, например, у вас есть столкновение тигра и обезьян. Да? У вас есть столкновение кролика и петуха. Здесь у нас, ну, просто столкновение. Здесь у нас по, мы можем смотреть по фазам С. Да? Смотрим всегда на второй строчке фазы С. Кролик на четверке стоит, петух на семерке стоит. Петух в стадии болезни, а кролик в стадии молодого, красивого стадии жалования, когда молодые люди начинают зарабатывать, это пять минут уже от успеха. Самый, один из самых процветающих фасций. Да? Мы на это сейчас не смотрим, особенно новички. Это вы все потом научитесь у нас в школе делать. Просто, если есть столкновение, то уже металл под какой-то у вас может быть проблемой. То есть мы сейчас тонкости не изучаем. Понятно, что в тонкости миллион в картах. Мы это все очень видим, мы видим, насколько может быть сложно. Если есть слияние, опять в которое попадает обезьяна и теряет опять свою суть, потому что в обезьяне зарождается вода, она очень легко уходит в воду, для этого надо иметь в карте или в приходящих периодах, чтобы собралось все, чтобы была обезьяна, чтобы была крыса. Крыса вот пришла, она может не быть в вашей карте. И чтобы был дракон. Если у вас есть обезьяна и дракон хоть где, например, где-то в карте или по периоду пришло, и плюс пришла крыса, она достраивает слияние треугольника, всех уводит в воду. То же самое был металл, хороший, крепкий, нормальный, ну, хороший, нехороший, он тоже ржавеет в воде, ну, ладно, есть какой-то металл в земных ветвях все равно это какая-то крепость металла и нету этого металла он ушел неважно вообще в какой год какого вы какой у вас элемент личности мы теперь смотрим на месяц рождения внимание новая локация мы смотрим на месяц рождения если у вас здесь в месяце стоит змея или лошадь и у вас нет металла в открытых символов то есть у вас нету здесь металла здесь здесь здесь нигде его нет он у вас только где-то в скрытых есть да? вот здесь собаки он хоть чуть-чуть зарылся Собаки ему все-таки покрепче чуть-чуть здесь вот в змее да то о чем это будет говорить что металл в вашей карте очень слабый все, кто родились э, в змею или в лошадь, то есть металл будет для вас очень слабым. Просто нужно на это обращать внимание. Это там не значит, что нужно пан паниковать, но э, э, вот он, назыв, как, он называется раненые огнем, раненые огнем. То есть он расплавляется, его тоже он в карте силы не имеет. Обратите на это внимание теперь металл слабый в априори вы уже поняли у кого у тех кто родился в месяц тигра или в месяц кролика вот я сказала, да что месяц тигра месяц кролика и смерть начали расти почему металл вообще не имеет силы он умирает весной но он расцветает осень стоит обратить внимание на карты в которых один знак металла в небесных стволах си или Г один знак есть то есть нету ни в земных ветвях нигде только один знак либо инский металл либо янский металл и он у нас под каким-то столкновением или слиянием значит какие у нас бывают столкновения друзья да? мы уже поняли что он у нас сталкивается с с, с с деревом. Это может быть столкновение у вас, например, янский металл с янским деревом, инский металл с инским э, деревом. Да?